Ну без них никуда. Адрика, без крысок жизнь не так сладка, ты шо? Ты шо? Я не понял, никто не летит, что ли? Я не понимаю. На них никто не падает, что ли, ладно, умру, так умру, конечно. района зачем тебе это знать для па -па странно что сюда никто не упал Этот вообще какие-то люди я так скажу я не прям особенно местный прям я просто переехал сюда уже полгода как я райончики не, не, не знаю как называется я знаю что я в центре бонус за выживание ух ты чертежик Чер ⁇ ёшки макарешки чертежик чертежик А ну, крепость, я знаю. Крепость я знаю. Ну, подписывайся на инстаграмчик. Может, как-нибудь вместе пойдем гулять? Мы бывает по четвергам на квартирник Вот ходим. Если знаешь квартирник этого города, то мы вот с ребятами оттуда не со всеми, но с желающими Бонус бывает ходим кофе попить. Подымся, дым. Знаю, знаю, конечно. А как-то все подозрительно, блин. Подозрительно. Тихо. Надюшка, привет, пупс. Что ты там? Как поживаешь? Как настроение? Скучала ли ты? Скажи мне честно. Или ты даже не заметил, что стримов не было. Честно? так а ты что на мой инстаграм не подписано что ли получается ты шоу там все да и в телеграме кстати вот и в, в телеграме, и в инстаграм я постоянно пытался ребятам писать что шо... Почему? Обязательно подписывайся. Обязательно. Нет, ты мне скажи, как ты себя почуваешь? Ты уже это... Поправляешься там хоть? Я нулька, привет. Конечно, тут на нее не А Тут любуйся, не налюбуешься. Тут вообще на все, что. В чем бы не было одета, один хрен. Слюнки бегут-то. Неизбежно. Ага. Андрюха, согласен, может быть и такое. Я нулька, как делишки твои? Не надо тут не эти больше меньше ну и вот значит и я уже все уже дуже больше понял понял понял я только но спадки это святое без сна не вытащишь и рыбку из пруда, ну типа того что ты Прибыл супернабор. По спадке это святое. Я вообще поражен, как я продрыхнул. Я не знаю, я в поезде ехал, спал. Туда, назад ехал, спал. Домой приехали. Как лег? спать, так и спал, короче. Да, а да ты что, я этот костюмчик специально забрал. Имба вообще. А тут что, попка, шо передобка, блин. Россию сделали. Природа прям вай. Так и шепчет. Природа, да. Расписна прям. Да, да. Так, а кто я? Я бегаю быстро, отлично. Получен тактический рывок. Получен маневренный огонь. Короче, никто не стреляется все это время. Прикинь. На Ламберярд, на мой любимый, на пилораму. Никто не пал. Никто не упал. Вот так. Рец от души. Как ты там, родной, Серега? Да все нормально, здорово. Так. Водичка. Ну, кофеечку. А, там як... Як и день. Инколы прям людно. А инколы... Да! Достали. А я тут Бонус этот... За Короче, скачал овервач, но я в него еще не это... Не рискнул стрим запустить Я тренировку прошел Как бы посмотрел Игрулька такая активная Серега, да я топчик Все отлично, отдохнул, переотдохнул даже. А, короче, я топ-мис собили твого улюбленного. Я к це месс моего улюбленного. Блин, а ну-ка называй. Да. А какое мое любимое? Ты про хексограм? Хексограмм мое любимое просто по природе, а Limber мне нравится. Ну, поигреть. Бонус за выживание. Передвижение в воздухе игра называется супер people ребят я думал вы уже все они должны знать нашумевшая капец беля карпат и шо еще и за место так там все остальное стрём какое какой-то вот это лакиш лакиш Риквуд? лаки шор лаки вот это буковка С. Джункер. Где? Что? Куда смотреть? О, тип бежит, е-мое. А я его не застрелю, как бы. Он на дропчик прискакал, отлично. А еб подышла, ну что ж вы все в спину-то? В чем прикол то блин? Никого, никого, никого сидят себе. Это пап, детка! Присеки, блин, как и заколебали, честно. Это мой щит? Это у меня? А, да, бронещит у меня ставится. Отлично. спасибо большое. Я здесь. Вот это правильно сделал, Серега. Да, мне на Твиче надо активность, поэтому, ребят. Всех, кто туда заходит и переходит, спасибо. Так и все, короче, все. Я потерял типулю того. Сейчас в гор опять получать начну? Раз, я ему еще и на попадал там Бонус за выживание. Получено скольжение. Ля попади-ля попаду. Не буду попадать. Я ля попади-ля попаду. скину назвал локати. Бу понял. Я нулька, понял. Не, ну если ты спатоньки, то... Сладеньких снов. Если вдруг ты собираешься эти спатоньки. Снайпер. <как> Еще скажешь, что ты вылетишь сейчас. Да, сервера здесь приезжают. И оттуда очки теперь Надюшка. вот Опа, это поворот. Так, ребятки, ну это хорошо. Это очень есть... О, ро, что? Там, ну, вот жизнь есть. Короче, пульку на него только тратим, да? И палимся. Не понял. Сейчас тип по мне вжухал. А, я даже не понял откуда. отвалить от меня я бы того запушил бы конечно его убили Типа в порчике есть. Или его убили. Живание. ХАЕШЕК НЕМА Спасибо за подписку А чё он сюда смотрел уже? Я не понял, он бы мне знает, что ли? Давай-давай, Андрюха, ждем. Спокойной ночи. Тащиный -а, спад, и почтенитрюшка тут. О, понял-понял-понял-понял. Так, у Типа, скорее всего, есть сердцебиение датчик. Ну, либо что-то типа того. Да, он делся просто вопросик теперь. Огромнейший. Бонус за выживание. Угу. Вон он. А с кем-то стреляется, да? Вот кинул ему флешку. И он его забрал. За камнем, типа. Интересно, он обо мне знает, если он обо мне сейчас знает, я обо херась просто. Серьезно, потому что здесь все крысят, надюшка. Все крысят прикинь Ну вот как тут несерьезным быть? Сейчас мы. Я терю мы сейчас даже при таком раскладе один хрен умрем. Вот тут тип перед нами был. Ууля, ему еще и дроп падает, прям идеально. Он же должен зайти и залутать его, пойти. Или он уже ушел отсюда а он на трупешнике он на трупешнике да да да да он на трупе он уже на трупешнике прикиньте Я надеюсь, этой пушки урон просто, но не в Йембичмански. Ой, мои, Никара, себе он, она сложная. А хирить не встать. Я не Да, мои. э э э соло против соло Э-э-э... э джага э э э Один.